Пробивается, плоскость натягиваю. Плоскость стены. Тебя вплотную, да, там? Mm -hmm. Вот я у вот, тебя буквально оттягиваю сюда его. Вот видишь, мне сюда вот так. Опа. Смотри, чтобы стена не прикасалась. Я mm стена -hmm. почти сантиметр вот. убрал. Прижимай чуть-чуть Опа На пол сантиметра Ну так вот Проверяем И Что? Готово? Да, это да. Так, уровень прогрессива Не, не, не вот, да. вот. Нет. Не понял. Меряем уровень, мы не меряем. Выставляем пяточки. Пяточки. Что такое пяточки? Вот на чем будут стоять маяки? А что такое маяки? Казал, просто... Создается основа для установки маяков. Здесь майока. А вы слушаете мой ключ? Маяк ставится прямо на штукатурку, выставляется по необходимому уровню. Thank you. А каким образом проверяется уровень мелька? Сейчас. Есть, есть Он укрепляется штукатуркой по всей поверхности, правильно? По всей как бы. После этого прикладывается к маяку правило. Правило выставляется по краю лазерного уровня. И соответственно маяк тоже. Ну, вот. Маяк, можно сказать, выставлен Не по выставлен. уровню. Не выставлен по уровню. Не путайте меня. То есть вверх нужно смещать в сторону, правильно я понимаю? отклонять в сторону